Вы будете довольны. Дешевая цена, много квадратных метров и классное предложение. Наш дом ИЖС, этажностью 3 этажа, площадью 280 квадратных метров. Цветочки, хурма, мандарины, в общем, большой земельный участок. И самая главная плюшка данной комнаты – это вот этот камин. Я так представляю, здесь ставился огромный большой стол и начинались тут свадьба, день рождения, пьянка, гулянка. Я тут полностью улегся, еще, короче, место осталось, вот растопырился. Раковина вообще произведение искусства, я не знаю, где они ее взяли, какой-то чехословацкий, похоже, что фарфор. Че, 4 комнаты уже, а мы всего-то на втором этаже. Эта терраса, она открытая, она кайф. посмотрите. Огромный привет. Пройду по Абрикосовой, сверну на виноградную, а на тенистой улице я постою в тени. Виноградная, нате. Просили, получайте. В общем, дорогие друзья, мы находимся на улице Виноградная. И сейчас знаете, что у нас с вами будет? Сейчас будут... Да что будут? Будет! Частный индивидуальный жилой дом, статус ИЖС, построенный с данной. Это улица Виноградная. И сейчас будет, к вашему вниманию, дом в городе Сочи. Вот она, Виноградная. Микрорайон называется «Новый Сочи». Я иду, спускаюсь непосредственно к нашему дому. Вам, наверное, кажется, где же наш дом? Да что, дорогие друзья, скрывать нечего. Вам уже видно море. И так, вот за этим зелененьким домом непосредственно наш дом. Вот он вот здесь, дорогие друзья. Я иду к нему. Вот смотрите, я иду пешком. Сколько, по-вашему, занимает время ходьбы от улицы Виноградной до нашего дома? И сейчас я вам его покажу. Вы будете довольны. В первую очередь, конечно же, почему. Ну, в первую очередь, потому что у нас здесь дешевая цена, много квадратных метров и классное предложение. Да-да-да, закрываем дверь. Смотрите внимательно. Вот это у нас, назовем это, гараже место. Гараже место, машина место. Вот, к вашему вниманию, это два парковочных машиноместа, ворота автоматически работают с кнопочки, подъехали, нажали ворота отъехали, вы зашли. Далее смотрим. Это у нас лестничный марш. И к вашему вниманию наш дом ИЖС этажностью три этажа э -э, площадью 280 квадратных метров. Давайте я с машиноместа с двух машиномест посмотрю сверху вниз и все вам э -э, внимательно покажу, расскажу. Сразу хочется сказать, что земельный участок у нас 7,5 соточек земли. Здесь у нас все коммуникации центральные Видите, у нас здесь растет даже елка с шишками. И имеется фруктовый сад. Ну, а теперь давайте-ка спускаемся и идемте вовнутрь. Дом сделан капитально. В общем, домик у нас кукла. Собственник делал для себя. И на данный момент домик на продаже, который подойдет вам идеально. Идемте вот сюда, дорогие мои. Идем, гуляем. Здесь все у нас на сваях. Даже вот эти лестнички у нас тоже на сваях. Вот видим, что здесь можно зону беседки какую-то организовать. Зеленая зона, везде кусты. Все растения круглогодично зеленые. Здесь у нас есть возможность сделать бассейн. Но Сразу вам хочу сказать, дорогие друзья Мы находимся на микрорайоне Новой Сочи Здесь у нас сотка земли минимум 5 миллионов рублей В целом здесь 7 соток земли 7 соток земли умножьте на 5 И можете себе представить Дом продается по цене По цене Земли. Вот он, трехэтажный домик. Домик, видите, у нас везде зелень, тьма, тракань. Конечно же, это еще кто-то называет модно и выгодно ландшафтный дизайн. Можете как бы здесь все сделать по-другому, когда купите этот дом. А сейчас он в продаже. Идем. Смотрите, здесь у нас, видите, всякие зверушки, гномики, цветочки, хурма, мандарины. В общем, большой земельный участок, который можно сделать, если приложить руку собственника. Так, среди мандаринов мы гуляем. Также, видите, будете кушать мандарины. Старый фруктовый сад, который зарос уже давно, Фруктовыми деревьями, розами, мандаринами, гранатами, хурмой, боярышником. Если что, это же боярышник, правильно, да? Боярышник, да, по-моему. Шиповник боярышник, говорю, блин, ужас, что я такое говорю. Ну и, короче, дорогие друзья, вот там у нас наверху наш въезд на наш земельный участок. 7 соток земли, красота неописуемая. Так, давайте-ка, обойду я домик вокруг и проходим сквозь мандариновые деревья. Обойду наш домик вокруг. Дабы показать непосредственно Все красоты Прекрасные стороны Нашего дома Так, это у нас входная группа в наш дом Первый этаж Здесь же у нас вот такое вот Место для Закруток, закаток В общем, назовем это летняя кухня Идем вокруг Идем, Идем обойдем, все на сваях Здесь у нас вот, вижу, что валяются Вот как это правильно называется Инжир, по-моему, или как это правильно Вот эти вот не пойму, да? Так, давай расколем. Да, инжир поспел. Вот он. Блин, теперь весь сладкий. Там руки помоем. Давайте обойдем. В общем, здесь валяется, вот видите, этого инжира. По-моему, инжира называется, не знаю точно. В общем, саду из меня не очень. Это наша котельная. Котельная вынесена отдельно, и вот она вот здесь находится. Здесь у нас стоит газовый котел, который отапливает весь наш дом. Спускаемся, обходим вокруг, дабы зафиксировать все плюсы нашего индивидуального жилого дома. Идемте. И здесь мы попадаем на другую сторону. Сторону нашего дома. Сторону, сторону, как удобно, говорю. Это у нас винная. Так, что тут у нас, темно или светло? Пока света я не вижу, судя по всему, выключено оно. Так, ну и ладно, мы и так все видим. Что мы видим? Там у нас винная, что-то хранится. Здесь у нас тоже что-то хранится. Короче, много разного барахла. Здесь ходил волк. Вот отпечатки. И смотрим справа налево. Идемте-ка сюда. Опа, еще одно дополнительное помещение. Что хочу сказать? В принципе... Ну, в принципе, что, нормально, более-менее винное. Можно, при желании, можно превратить в бильярную, расшириться немножечко. В общем, хозяйская такая, небольшое помещение, короче. Как-то так, дорогие друзья. Также здесь вот на всей этой нашей большой территории можно организовать беседку. Можно организовать, конечно же, место отдыха, бассейн. Мангальную зону, а это здесь вот раньше жила собака, Собакин. Сейчас собачки нет, потому что домик продается, собачку уже перевезли немножечко в другое место. А вот наш дом с другого ракурса. Ну, давайте идем. Дом монолитный. Мало у нас в городе Сочи домов монолитных, дом наш действительно монолитный. Еще раз повторюсь, собственник делал его реально для себя. Здесь только сваи под домом, здесь сваи везде, даже... Даже вот знаете, вот эти вот пешие дорожки, маршруты, это тоже все на сваях. Все, что вы видите, все остается. Даже вот этот вот стол, скамейка. Полностью деревянное, дорогое удовольствие. И самое главное, качественное и в прекрасном виде. Заходим теперь вовнутрь. Посмотрели. Все снаружи. Настало время проникновения. И вот мы внутри смотрим вокруг. Видим сигнализация, телефончик, домофончик. Все имеется. В общем, все, что вы видите, все остается. Даже вот этот барометр остается. Будете наблюдать за погодой. Барометр, между прочим, очень нужная вещь. Хотя в наше время мало кто им пользуется. Это у нас что-то типа такого входа входа, который разделяет у нас первый и второй-третий этаж. Отделка, конечно же, вот это я так помню, понял, по-моему, каштан. Ну, короче, как бы в свое время это было очень дорогое удовольствие. На данный момент это дорогое удовольствие кому-то достанется одному из вас. Погнали, давайте-ка смотреть все, что по первому этажу. И вот слева направо смотрю, это кухня. Кухня с большим окном достаточным, камень-отделка, Кухонный гарнитур, газ. У нас здесь холодильник, стол, уголок. И, конечно же, хорошая самодостаточная кухня, в которой вы будете готовить себе кушать, встречать гостей. Короче, назову это гостиной, гостевой. Здесь будут селиться гости вашего семейства. Смотрите, и вот еще одна такая вот большущая, огромная комната, которая не задействована. Самая главная плюшка данной комнаты – это вот этот камин. Камин строил в свое время грузин. Очень дорого брал, но сделал качественно. Это мне передал собственник. В общем, как говорится, из уст в уста я вам передаю все это. Скрывать нечего. Видите, да, тут реально можно кидать дров и сидеть. Ну, на тот случай, если, как говорится, санкции там по газу, о, людям с Евросоюза здорово поможет, короче, газ дорого, да, дров запаслись, вон, топите, грейтесь на здоровье, не замерзнете стопудово. Комната имеет три окна. Три окна, высокие потолки везде, три с лишним метра. И, ну, в принципе, что, если ремонт не нравится, переделывайте ремонт. С другой стороны, в принципе, жить можно, если вы не избалованные люди. И, в принципе, вас все более-менее устраивает, то заходите, живите. Вот это у нас первый санузел в, нашей, в нашем доме. Ну, что, тоже как бы более-менее неплохой такой ремонтик. И жить, заходи, живи. Не надо ничего делать, это главное. Потому что сейчас ремонтик это дело такое, затяжное. Можно здесь и жить, и делать ремонт, или просто, как говорится, заходи живи и не надо делать никакой ремонт. Я бы пожил, в принципе. Годик 3-4, а потом бы, может быть, и поменял. Ну, это, как говорится, дело сугубо личное. Тот, кто купит, тот пусть и думает, что ему сделать, сделать в данном доме. А вот эта комната вообще супер зачетная. Огромный зал. Еще раз говорю, 275 квадратных метров наш дом. Смотрите, огромнейший зал. Хорошая, классная. Мебель. Ну, мебель реально зачетная. Смотрите, дорогая, да. И, конечно же, кайфовый стол. Такой вот, знаете, не знаю, что за материал, но... Данный зал имеет у нас три окна. На окнах у нас даже есть решетки. Это на тот случай, мало ли, да. У нас в Сочи мало кто делает решетки, но здесь вот это удовольствие есть. Здесь у нас гардеробная. оп да. Оп, уперся я. В общем, она большая. Здесь у нас освещение, но я не знаю, как оно включается. Давайте-ка вот так откроем. Вот мы уже и разбираемся. Большущие потолки. Классная гардеробная. Здесь у нас фужоры. Судя по всему, здесь периодически устраивались праздники. То есть, я так представляю, здесь ставился огромный большой стол. И начинались тут свадьба, день рождения, пьянка-гулянка. В общем, как в красивой, дружной семье в городе Сочи. Как-то так посмотрели. Тут у нас санузел. Ну, давайте заглянем в санузел. Санузел вообще произведение искусства. Смотрите-ка. Увидели? Обалдеть, смотрите, огромный санузел. Ну, не знаю, тут квадратов, наверное, 35. Смотрите, реально, тут одна ванная только. Тут можно в пятером купаться. Я, вам, я вас уверяю, я не поленюсь, сейчас залезу сюда, смотрите. Во, я в этой ванной, короче. Как бы это показать-то по-другому. Ну, вот я в ней лежу, я тут полностью улегся. Еще, короче, место осталось, вот растопырился. Вот, большая. Можно было еще сделать, еще больше. Вот, но здесь собственник решил сделать, видите, вот такую вот морскую тематику. Титечки вам в студию. Так, все посмотрели? И два имеет окна. Это наше удовольствие. Смотрим тут же. Раковина вообще произведение искусства. Я не знаю, где они ее взяли. Какой-то чехословацкий. Похоже, что фарфор. БД. Есть Из такого уже, как говорится, санфаянса. Ну и вот Такую вот тумбочка. Все, с ванной завязываем, уходим далее. Все, самое интересное только начинается. Естественно, видите, датчики движения, да, то есть естественно дом под сигнализацией. Слева направо смотрим, это наша детская. На данный момент в данной детской никто не проживает, как и во всем доме. Заходите, сделка регистрируется в Росреестре, договор купли-продажи проходит ипотека. Классная большая детская. О, два персидских ковра. Отдаются. Придачу к дому. Само собой, -сам, разумеется, открываем. Смотрим: сверху это наш участок. Видите, да, это все наш вот так вот большой участок. И вот там у нас видно море. С третьего этажа будет панорама вообще обалденная. Так, уходим с данной комнаты. Хочу еще раз отметить: здесь потолки еще выше, чем на первом этаже. Реально высоченные потолки. Смотрите, а здесь у нас аффект звездного неба. Видно вам? Огромная такая хозяйская, о, сейф вижу, приколочен к стене, хрен оторвешь стоподово. ну и не надо. Смотрите, широченная группа шкафов из натурального дерева. Это реально, то есть, это натуральное дерево, это не какой-то там, знаете, ДВП, ДСП, там, стружечно-опилочный материал, это вот реально все мебель. Капитально-деревянная, то есть она из массива дерева. Ну вот такая вот хозяйская спальня. То есть мы видим на первом этаже полноценную кухню, не считаем. Винную тоже не считаем. Мы видим на первом этаже полноценную комнату РЭСС. Здесь мы видим полноценный зал 2, ну, по сути дела, комната же, комната, да, детская 3, 4, что, Четыре комнаты уже, а мы всего-то на втором этаже, погнали выше, кухню не считал, санузлы не считал, если считать еще и гардеробную, то это вообще будет пятая, ну, мы ее не будем считать, поднимаемся, деревянная лестница, она, на самом деле, как бы обитый деревом, но она монолитная, исходя из этого, она не скрипит, вот я, смотрите, не скрипит ни разу, да, Открываем дверь, чтобы было больше солнца. Так, туда я не пойду, это будет в конце. Вот мы на третьем этаже. Четыре комнаты мы обнаружили внизу. Идем поверху. Третий этаж. Это всего лишь коридор. Тут коридор, как у некоторых у наших э, жителей Сочи, реально комната. Да? Какой? У людей комнаты меньше, чем здесь коридор. Вот у нас пятая комната. В реале реально пятая комната. Здесь своеобразная такая кровать. Ну, крепкая еще. Че? Нормально, неплохо смотрится. И... Конечно же, виды из окна. Виды из окна. Видно вам? Вон оно море. Море повсюду. Совершенно. Еще раз я говорю. Сделки регистрируются в Росреестре по договору при продаже Дом продается по цене земельного участка. Так, это у нас шестая комната уже. Правильно? Шестая комната. Так, давайте-ка умножим. 7 соток умножить на 5. Да, по цене земельного участка продается наш данный дом. И, и вот, в принципе, очень доступно. Смотрите как. Видали? Еще одна комната. Прекрасный вид там у нас как бы выглянуть, да? Это вот то у нас вход, вот то наш гараж. Якобы гараж без навеса. Ну и в общем два окна. Это у нас шестая комната была. Погнали далее. Сколько у нас комнат, Досчитаемся сейчас. Седьмая. Седьмая. Она пустая. Седьмая пустая. Хорошая, нормальная такая комната. Восьмая. И он восемь комнат. Куда? Это, наверное, гладильня. Гладильня хозяйская. Здесь они, наверное... Стир, ну, стирали внизу, наверное, стопудово, да? Хотя, может быть, и здесь стирали. Ну-ка, давай пойдем. Санузел же рядом у нас, правильно? Да, значит, наверное, все-таки вот здесь они стирались, хотя не очень похоже, а здесь они гладились. Ну, короче, наверное, так, как говорится. Здесь у нас санузел. Еще один. На каждом узле, узле, говорю, на каждом этаже по санузлу. И, конечно же, вот это вообще можно назвать седьмым или восьмым помещением. Но эта терраса, она открытая, она кайф. Посмотрите. Здесь как, как в ту песню будете сидеть, вот это вот, виноград кушать. Можно вообще здесь просто вот стол поставить, да, или заниматься спортом. Это будет спортзал у вас, грубо говоря, да, вот спортзал будет у вас. Или же, например, у вас здесь будет, что тут у вас будет, да, тут, не знаю, Терраса, терраса со столом, здесь будете петь песни вечерами, кайфовать. хочу, кайфовать, хочу будете, вот это вот, из той серии, в общем, как говорится. Вид на море, пожалуйста, дом видовой, до моря здесь вообще пешком, ну, порядка 20 минут, не напрягаясь, потихонечку, размеренным шагом, потихонечку взяли, пошли там, даже если вы в возрасте 30 минут дошли без проблем. Вот он, наш земельный участок, кто такой неугомонный, прям, все меня захотели. Смотрим сюда еще раз, вот вниз. Это наш участок. Везде у нас кондиционеры в каждой комнате. А вот я говорю, спортзал. Да, пожалуйста, вот они, гантели, гирки, Они отдаются в предатчок с домом. Зачетный дом, согласитесь. Ну и, дорогие друзья, давайте финишировать. Еще раз, мы находимся на микрорайоне Новой Сочи. Улица Виноградная. До моря у нас какой-то километр. Цена, подарок по цене земельного участка. Центральный Сочи, Новый Сочи микрорайон. До парка Ривьера пешком максимум 15-20 минут. Пешком. С на автомобиле я вообще молчу. Ну и вот этот дом, наша красота, в продаже, дорогие друзья. Можете купить, жить, жизнью наслаждаться. 7 соток земли, 275 квадратных метров и мой номер 8-918-880-0747. Звоните, пишите, не пропадайте. Увидимся. Всего хорошего, дорогие друзья. До скорой встречи. Пока-пока.